But they can easily show you how this Хочется поделиться своими впечатлениями после пышечной. В пышечной я не была уже лет пять, и пышки была, конечно, рады попробовать, но идти именно в эту пышечную за пышками, я не вижу смысла. Народу много. Очередь толпится. Столиков внутри мало. Нам просто посчастливилось, что мы сели за столик, мы его нашли. Остальные люди либо берут, вынуждены брать с собой, потому что негде присесть, либо вынуждены толпиться там с краешку, как-то как, как в голуби на жердочке. В общем, не знаю, я... Именно вот конкретно сюда, я не знаю. То есть, если хотите пушки, пушечных по городу много. Можно. Хотя я по первой сумме на